здравствуйте на нашем канале. последнее время поступает много предложений перейти от правовых вопросов, от вопросов решения споров к заключению договоров страхования. Сегодня мы решили разобрать проблему страхования домов, дач, квартир, как это правильно делать, как не сделать здесь ошибки, как потом не получить отказ в выплате и не попасть на деньги. На сегодня украинские страховые компании предлагают, по сути, несколько вариантов страхования имущества. Если мы говорим о квартирах, дачах, домах, ну то есть о жилой недвижимости. Это так называемые экспресс-программы и классические продукты страхования. Экспресс программы это когда э, страховая компания предлагает дешевый продукт за совершенно небольшие деньги, стоимость его ну, в среднем от 400 до 1000 гривен и при этом э, компания включает э, страхование к э, самой конструкции, страхование отделки, страхование движимого имущества э, в один договор. При этом страховые агенты или сотрудники страховой компании при продаже обычно предлагают застраховать свою жилую недвижимость на 200-150 тысяч гривен. На самом деле страховые суммы, ну то есть сумма на которую будет застраховано имущество, по таким договорам они крайне небольшие. Как правило, человек не вникает в тонкости, он не понимает, что уходит в понятие страхование недвижимости. И он говорит, да, я хочу застраховать квартиру. Но нужно понимать, что квартира это сама конструкция, это самая дорогая часть квартиры, это то, что мы покупаем при купле-продаже. Есть страхование отделки и есть страхование движимого имущества, которое находится внутри квартиры. Соответственно, никто эти вопросы при покупке экспресса, как правило, не поднимает и э, человек покупает не совсем как бы, нужный ему продукт. Если брать страхование квартиры, то э, самую большую часть страховой суммы э, страховая компания перекладывает на страхование конструкции, 1015-50 на страхование отделки и какие-то там 5-15 тысяч на страхование движимого имущества. Практика показывает, что если мы говорим о квартирах многоэтажных домах, то в основном ущербы связаны с залитиями, либо с пожарами. Так вот, в случае залития или пожара будет страдать в первую очередь отделка квартиры, а никак не конструкция. И перекладывание, скажем, да, удельного веса страховой суммы максимального покрытия на конструкцию в данном случае абсолютно никак не поможет с решением проблемы. То есть э, не хватит. Того покрытия на отделку, чтобы оплатить ремонт и привести квартиру в тот вид, в котором был до страхового события. С домами ситуация вроде бы как немного другая. То есть точно также распределяется сумма, но для дома конструкция актуальна, потому что там добавляется еще риск противоправные действия третьих лиц, то есть может быть поджог. Но опять же да, с учетом, что по таким программам Предлагаются крайне небольшие страховые суммы, ну, например дом стоит миллион гривен, его застраховали на 150 тысяч гривен и э, в случае если дом сожгли, на самом деле эта страховая сумма абсолютно не решает никакой проблемы э, владельцев. Поэтому нужно взвешенно подходить, нужно ли заключать вообще такой договор. То есть по большому счету он стоит небольших денег, но ну и э, решение каких-то проблем он не обеспечивает, э, ну разве только что в какой-то наименьшей степени, в наименьшей мере. Я бы не рекомендовал пользоваться такими продуктами, если покупал бы страхование недвижимости, то рассматривал покупку только классического продукта. Что касается классических программ страхования, это когда есть возможность застраховать недвижимость на ее полную сумму. Здесь опять же надо структурировать. Первое это страхование самой конструкции. Второе это страхование отделки. И третье это страхование движимого имущества. То есть страхование движимого имущества в вот, которая находится в жилой недвижимости, вообще ну, не рассматриваю как вариант. Потому что в отношении этого имущества главная проблема — это противоправные действия третьих лиц. То есть страховые компании будут покрывать это только в том случае, если была исправная и подключена сигнализация, либо была физическая охрана. То есть э, на самом деле... Э, это 10-15% домов, квартир из того, что люди хотят застраховать. Поэтому выплаты в большинстве случаев по движимому имуществу не будет. Что касается страхование отделки конструкции, если мы говорим о страховании многоэтажного дома, смысла страховать конструкцию ну, я тоже особенно не вижу, если нужно сделать бюджетно и качественно, то имеет смысл ограничиться страхованием отделки в квартире, то есть если, например, было залитие соседей или не дай бог был пожар, то есть в квартире повреждена венецианская штукатурка, кафельная плитка, покрытие на полу, обои и так далее. И страховая компания будет оплачивать именно это теперь что касается конструкции если в квартирах нет смысла этого делать, то в домах это однозначно необходимо делать. Потому что, ну если брать статистику у нас инцидентов с домами, то там достаточно много в удельном весе поджогов и каких-то противоправных действий, которые совершаются в отношении этой недвижимости. Соответственно, это все должно покрываться. Опять же, да, если говорить о том, что дом стоит там, от миллиона гривен и выше, то стоимость страхового платежа, многие ошибочно предполагают, что это очень много, будет крайне небольшая, то есть стоимость страхования будет ну, примерно в диапазоне от 0,2 до 0,45% от стоимости дома. При страховании дома нужно исходить из его реальной рыночной стоимости, то есть многие допускают ошибку, пытаются сэкономить, и либо неправильно определяют его рыночную стоимость и страхуют на сумму, которая меньше. То есть на самом деле это не экономия, а воровывание самого себя. Ничем хорошим это не закончится. То есть... Э... Если есть оценка или есть возможность заказать оценку, можно оттолкнуться от этого. Но ну, Если недвижимость действительно достаточно дорогая, и чтобы исключить в дальнейшем спорные вопросы в случае наступления страхового события, если недвижимость не очень дорогая, ну, миллион, два, три, ну, скажем, да, среднерыночная стоимость жилых домов в той же там Киевской области, то тогда можно подойти следующим образом. Ну, согласовать со страховой компанией какую-то рыночную стоимость, которая будет адекватна и будет устраивать все стороны. То есть, чтобы на нее выйти, проще всего взять, например, да, тот район, где вы хотите страховать дом, посмотреть стоимость недвижимости там, проанализировать 4-5 предложений, стоимость дома поделить на количество квадратных метров и выйти на среднюю стоимость квадратного метра, потом, потом умножить это на свою квадратуру и получить плюс-минус стоимость рыночной недвижимости. Я понимаю, что это далеко не идеальный метод, но чтобы избежать оценки и подойти к с возможностью диалога страховой компании его можно использовать. То есть это достаточно простое решение, которое не требует никаких вложений. С домами есть еще один нюанс. То есть, как правило, вопрос страхования у людей встает, когда дом новый, они его только построили. И ну, сразу же хотят решить вопрос, что если что-то произойдет, чтобы была возможность компенсировать затраты на строительство некоторые страховщики идут на то, чтобы застраховать дом в таком состоянии. И здесь есть нюанс. Многие страховые компании идут на то, что страхуют такие дома. И в дальнейшем, в случае наступления страхового события, так оформляют заявление на страхование, что человек не уведомил о том, что жилая недвижимость не была введена в эксплуатацию. Поскольку на самом деле застраховать такой объект без ввода в эксплуатацию невозможно. Нужно иметь в виду, что пока не будут оформлены все документы, заниматься вопросами страхования бессмысленно. Это стопроцентный отказ выплате и выброшенные деньги. Что касается наиболее актуальных рисков, которые ну, должны быть в нормальном договоре страхования. То есть это ну, однозначно должен быть пожар, однозначно... Э Должны покрываться риски, связанные с повреждением водой помещения. Также должны покрываться риски, связанные с противоправными действиями третьих лиц в отношении недвижимости. Ну и также актуальный вопрос – это стихийные бедствия. То есть нас никто не отменял там, залитие э -э воды, э -э падение крыши в результате там, большого снежного покрова на ней, э -э -э -э -э сильного ветра и так далее. Есть еще один нюанс. То есть, э, если вы приняли решение страховать и конструкцию, и отделку в одном договоре, а так предлагают делать большинство страховых компаний, то страховые суммы на каждый объект нужно выводить отдельно. Потому что страховщики на самом деле пытаются все это слепить в одну сумму и прилепить общую франшизу по договору страхования. То есть, э, детальнее мы покажем на вставке ваши потери. Суть такова, что... Э, если, например, дом или квартира с отделкой стоит миллион гривен вместе, ну, примерно возьмем пропорцию, что стоимость квартиры 800 тысяч, а отделки 200 тысяч. Если произойдет что-то с отделкой, а франшиза будет общая, она будет применяться на всю страховую сумму, соответственно, вы получите вычет франшизы по конструкции на повреждении отделки, то есть пустые потери, которых можно избежать при правильном подходе к заключению договора страхования. Есть еще один миф, который люди пытаются решить через страхование. На сегодняшний день огромное количество недвижимости жилой сдается. И иногда даже риэлторы ошибочно пытаются советовать людям застраховаться на случай причинения вреда от квартирантов. Кто-то хочет это сделать, ну потому что не совсем понимает процессы, связанные со страхованием. На самом деле, если вы пустили туда квартирантов легально, скажем так, или нелегально, то есть ну, они с вашего согласия попали в жилое помещение, страховая компания никогда не будет покрывать ущерб, который был причинен квартирантами. Поэтому рассчитывать при сдаче квартиры на компенсацию ущерба, причиненного э, квартирантами через страховую компанию просто невозможно. То есть, если вы думаете заключать договор, чтобы решить эти проблемы, этого делать не надо. Ну и последнее. Есть еще один must have, который... Э, обязательно нужно обговорить. То есть у нас на сегодняшний день очень многие страхуют гражданскую ответственность на свой автомобиль, то есть это уже стало массовым явлением. На самом деле, точно так же можно застраховать свою гражданскую ответственность как владельца помещения. Такую услугу предлагают ну, практически все страховые компании на сегодняшний день. Единственное, также нужно дифференцированно и внимательно подходить к наполнению договора. То есть в чем суть? Если так произошло, что по вашей вине были залиты соседи, то в данном случае вопросы возмещения ущерба будет решать ваша страховая компания а не вы. То есть на самом деле это очень хороший инструмент сохранить нормальные отношения с соседями. И ну, как бы меня всегда этот вопрос поражал, то есть люди готовы страховать гражданскую ответственность при наличии автомобиля но не готовы страховать ее при наличии квартиры, хотя скажем объем проблем связанных с ДТП и объем проблем с соседями с залитием, ну мне кажется совершенно как бы разный и неприятно скажем, когда ты видишь людей с ними надо постоянно пересекаться, решать и остаются вопросы связанные с компенсацией ущерба то есть если произошло залитие, страховая компания проведет оценку самостоятельно. Это исключит спора о том, что... Вот э, мне на ремонт надо больше, мне надо меньше, там будет объективный документ оценка. Ну и от этого можно отталкиваться. Хотите сохранить нормальные отношения, сосед понимает, что оценка проведена, то, что он хочет, это э, не совсем, скажем так, правильно и обоснованно. Вы, в свою очередь, можете пойти навстречу, кроме франшизы, доплатить еще каких-то пару тысяч, чтобы э, сохранить отношения и на этом закрыть вопрос. То есть он будет закрыт цивилизованно. Что касается жилых домов, страховать ответственность смысла особенного я не вижу. То есть этот продукт, он актуален для многоэтажных домов. Если это домовладение с участком, то есть если там произошло залитие или даже пожар, то есть на самом деле ну, залитие это вообще не актуально для этого риска. То есть вы зальете самого себя и все. А если касается пожара, то... На самом деле не так много случаев, когда в результате возгорания чего-то на участке происходит в результате этого возгорания у соседей. Поэтому ну, тут надо подходить взвешенно. При этом вот тут уже не каждая страховая компания будет готова покрывать такие вещи. Если хотите правильно застраховать имущество, обращайтесь к нам, мы всегда поможем. Оставайтесь с нами на канале, ставьте лайки, подписывайтесь, пишите комментарии, будем ждать.